Он все не унимается, на этот раз надо спасать тачку. Давай, садись. Ну, а ты на своей. Окей, окей, погнали. Автодром в Сенди Шорс. Ларис, это, кстати, далеко ехать. Почти на другой конец карты. Чё это ты остановился? я себе меточку поставил да, о, я за тобой буду ехать или не за тобой куда <правелен> дальше, лучше за тобой да я метку не поставлю, буду за тобой да я уж понял, окей, без проблем смотри, слева такса Так Ну что, где там ФСР? Ну, не отстает, вроде, вроде не отстает. А ну, там хрен его знает. Под отстал немного, но да. Теперь не сбавляю. Ну, Я тоже не избавляю. Но у меня покрышки могут немного сбавлять мне скорость. Потому что они больше на бездорожье рассчитаны. <tasting> Ну догнать я тебя не могу. Это хорошо. Я, кстати, пропустил только что повороты. Поэтому... ХОПА! И резко в горы. На заниженных ткурумах. Ну почти занижен. Так. Куда меня носит? Понеслась! О, <связь> <Ты связь> вау! Нифига я фин сделал, душами! <связь> <связь> Это капец! Ты видел этот подлет? Я видел подлет, да. Капец! Это камешек я встретил. <связь> <связь> тихо, тихо, тихо! Походу в твоей встречи победил камешек. Так. <связь> Нам посоветовал Симон вооружиться как можно мощнее, mm -hmm. потому что тут даже... Ого, ого, Ч нам угонять-то надо, вопрос. Ёперный театр. Так, ну давай мы сейчас сначала возьмем просто и опа, расстреляем заранее этих всех дебилов. А, ты уже пошел расстреливать. Mm -hmm. Еще где-то есть, красненький. Да, еще справа. Ой, И он был дева. за забором. Все, что ли? Так. Нет, еще один здесь. Вроде где-то здесь. Вот он он. Угости. Отлично. Так, а что нам угонять-то надо? Вот По этот. Вход фургон. Да, вот этот зеленый огромный. Так, подожди. Я хочу на его. О, деньги. Да, Жди. А как Операция? мы отсюда выезжать будем? Дожди, шест, шест, шест. Может быть и гранатку Подожди. бросить? Дожди. не стой. Воу. Стой, я... Не-не-не, не не стой! Ты не не стой. смей! Яблоко! Не смей! Не смей! Ты Она думаешь... взорвет меня. А, я ладно. уверен. Отгони лучше как-нибудь. Сейчас, Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, подожди, может, я отсюда как-то выехать смогу? Капец, телепортия. Тут приехали, ребята. Да, вижу, вижу, вижу. Я в них пострелять не могу. Опа. А вот они в меня могут. Опа. Они меня это... убили. Жесть. Я упал. Я отстреливаю. Сколько их тут, капец. Так, мне нужно как-то отсюда выехать. Так. Надо было все-таки сначала, прежде чем садиться в эту штуку, отогнать машины. Мы с тобой топовые угонщики, конечно. Так. Так, придется мне отгонять это все. Ёлки, их там пипец сколько да да да да Так, Иди я беру я прячусь я прячусь я обиду будешь там как-то и прикрывать я не знаю это пипец какой-то так мне надо так я вылазил из дома на колесах Да дверь закройся Ни хрена они попадают они вообще попадают я тебе скажу так, ну давай, ты их, короче, будешь пытаться отстреливать. А я попытаюсь отсюда продолжать выезжать. Короче, будешь ты отвлекать их. Яблочко. Ох, тихо. Самое главное, чтобы цепная реакция не пошла, иначе будет угу. очень хреново. Так, вот сюда. Так, все, а эти, я думаю, вытолкаю уже. Так, еще приехали. Так, дверь закрыта. И я, в принципе... Блин, как ж тут сложно-то? Еще и эту надо вытолкать. Вы издеваетесь. Капец, ну, сколько автодомов надо выгрузить, прежде Слушай, чем... Слушай, я, суть, я да? попробую сейчас взорвать. Не надо, еще раз говорю. Все, я уже почти все отогнал. А, -а, -а только... Глушат, глушат, глушат, глушат, глушат, все, я сел в тачку. Давай, я жду себе сопровождение. Давай, шлифани Еще приехали, что Капец тут, ты что это такое? Так, отъехай. Дикий, дикий, Подожди, ди Подожди ди отъехай, я хочу кое Подожди, нас ждут. А, ты хочешь подорвать? нас уже ждут смотри кто нас ждет кто нас ждет ой ой, ой. я тебе и говорю что О, капец тогда уезжаем отсюда так. просто вали угу. так куда нам ехать -то? вопрос ладно будем как-то выезжать стараться тут карьер есть давай-давай знаю этот карьер ага впереди тачка да пошел ты нахрен <связь> они очень сильно глушат прям прицельно <связь> единственный плюс что эта тачка может выкарабкаться куда угодно <связь> так пожалуй нужно в бароне хотели совсем так. тоже круто ездят они, я смотрю так я как не в ту сторону, по поехал ага, ты хочешь каким-то макаром сократить? не сокращая? ну вот я не знаю, да я главное, что сейчас хотел сделать это отъехать от них но судя по всему, я себя загнал Жесткую ловушку. Так, не, ну нахрен, и все, я поехал на дорогу. Сокращение с сокращениями, но я заколебался, просто по горам елозить. Так, теперь и... мне нужно тебя дог... догонять. Да не так же, не, не по елочкам. ёлки палки Что я творю? Так, я к тебе пытаюсь выехать. Ай-яй-яй-яй-яй, Курума Стоямба Уезжай отсюда Так, где мой пистолет, срочно Все, я на трассе Отлично, вот он, мой пистолет Офига тут Ребята прилетели Но я еще пока, кстати, не на трассе Я только на нее буду выезжать Нет, я на <с Дорожке, на обычной дорожке о там челики просто Капец Неинтересно, не я тебя догоняю. Не знаю, я вообще э -э -э. не вижу. Да я вот сзади. Пытаюсь, пытаюсь нагнать. Ну, слушай, в принципе, я так чувствую, основная ударная мощь у тебя. И они, в принципе, на тебя отвлекаются, а я тем временем спокойно довожу ну как спокойно <свят> Меня встретили втроем развернули остановили по самой остановили. так надо валить надо валить, надо валить так еще один спереди господи боже я по встречке сколько лечу сколько нам еще ехать а, ну ехать нам немного осталось, километр mm -hmm. слишком. А, ты меня подталкиваешь, Не стоит, не стоит. Я серьезно говорю, не стоит тут поворот. Так, отлично. Ну все, пронесло нас. Нормально. Да, они перестали преследовать. Могли, да. Могли оторваться. В городе они уже будут нас преследовать. Это хорошо. Но ну, неплохо ну, и, здесь. рокстера ну... придумали, прописали скрипт, было хоть весело немножко. Очень весело, я так тебе сказал. Ну, главное достави. Интересно, сколько мы получим за этот паунда? Я получил 100%. пару дырок. Кровавлены.